Опошняя а падея Берости выкликает у нас особливую занепокоенность. Поскольку мы увидели, что в отразительном от попередних практик Берости были выкорострены весь набор характерных для э, больше репрессивных попередних практик, которые мы назирали попередние годы. То есть мы увидели и арешты, и удельников демонстраций, и отвольные затримания, превентивные перед акциями, и полный, кажется, репрессивный набор. Конечно, зараз покой, что еще рано рабить некие высловы об новых тенденциях, но мы за занепокоены тем, что в часе мы можем стать святками закончения эпохи мягких практик, которую мы назирали и констатовали в Украине с момента вызволения политических вязня уже в 2015 года. И отремливается, что можно так отрематься, что влады Таким чином отреагують на новые выклики для их, в виде массовых мероприятий, которые сейчас отбываются и еще будут отбываться в шмат таких городах Беларуси. Громадзянам незадоволенных декретом президента номер 3, да и, в принципе, экономической ситуации, экономичной политики у которая осталась в прошлый час. Конечно, нам бы, как правооборонцам, хотелось бы, к проявили политическую мудрость, гнуткость, вот этой ситуации отменили этот декрет, который в принципе является абсолютно бессенсовым и я бы сказал навод глупым. Але я очень боюсь, что влады могут принять больше простое для их решения, поскольку за все эти двадцать с лишним и яны вельми добро научились блокировать и рассекать. Поэтому в часом я боюсь, что можем стать светками погаршении ситуации с правами человека в Беларуси и распространением новых хвалей репрессий.